Починили комп. О, я золотый. Я золотый. Я выбила, блин. Ладно, так. А -а -а -а. Да, первый раз играю в, в эту игру в жизни. А так, Декс... не. Я кто как как-то ломаю еще зет, да? Мне кажется. Или. Ох. Или я реально ломаю. Так, ладно. Зуконямка? Зуконямка такая. Деньзе, не верю. Не, реально золотый. Что за золотоправность? вот это вот я откроюсь, ну бука у меня просто неправильно ролики записывались. Ай, -а -а. отвалился! Ничего себе, она такие. Две недели назад. Съемка посла. Приветствую, я Лисберт Мегафрукт. Бесстрастная исследовательница. Искательница неизведанного. охотница за таинственными существами. И настоящая черевоское. Бери, прекрати! Стал все знать правду. Нужно быть известно только тебе. Меня зовут Лизберт, и я совершила потрясающее открытие на вкусняшном острове. Не просто экспедицию. мы с соратниками начали строить здесь новое поселение. Работает тут полным ходом. Хромда. Что заставило нас от цивилизации, к открытие привлекло... Лоны звонят, зимки, зимки. Зуконянки. Вкусные все сознания в мире. тот, кто не пробовал? Это правда наполовину звуки, наполовину вкусности. Вы точно ничего подобного не видели. Зуконянка. Я понимаю... Фильба. Ты пытался фильба. Почему вы задаетесь вопросом, почему я отправила вам эту пленку? Я отчитала тени Тень Секрет хромбового сойлента, Листы и. Публикация, короче. Мы с вами разделяем общую страсть за день... Короче, к изучению неизведанного.. Ладно, вы как нельзя лучше подходить для того, чтобы поведать мою историю миру. Я отправила вам карту, ведущую к поселению. Приезжайте на вкусный остров. Мы с ним рассказываем миру невероятную историю о законянках. Кламби. Так, пи пир. А, да, он, даже он не понимает. Какая кламби, клумбер, рвут. Год это твоя новая зацепка, очередная кто на чудовище. Ты вот представляешь, сколько доставляешь мне хлопот я просто отозвать полный лимон газет а если принести публичное извинение потому что в меня есть и потерянным именно талисманом футбольного клуба мы это уже обсуждали неважно насколько твои статьи эффективны если потом не придется за тобой подчистить ввиду как вторых зануцев Теперь угу. степан сейчас ехать алисберд алисберд на фрукты либо афери лист, а аферистка либо психопатка помню что мутную историю с хромом была головам не... ухтидой звуконемки лесновые короче, забыл с деньгами за Лизберд последуют только отчаевцы и ся са... неудачники Но история правда заманчива Right. Просто услышите, е ⁇ т сама Элизабет. Если ты не за то не с работы? попробуй не упасть. Ночь. Кто это? Ну ты так понимаю, что конямка. Ультра или какие графики? Да, упираться уметь будет. Mm -hmm. Мама, выключить тепло. Ультра. Ч за? все стало воли. Более... Фильбостон говорит: Лизберт, это ты идешь с Ты рунком, ты звала я сам умираю. Кто ты? Э... Что? Это я, Фильба. Я сказал тебе, ну э, проголодался и не смог поймать зукниама. И где Лизберт? Что какой странный вопрос, Лизберт? Чтобы ты не Лизберт. Ой, не ладно, кто ты? Просто сын мне поесть. Почему не поймете? Ура! Ай! Страна мне звука нянка. как следует рассмотреть ее для меня. Это вот это вот звуконянка? Мали... А, это клубняска. Люблю клубнику. О, отлично, ее довольно легко поймать. Не если ты не я. О, не, я золотый. А ты, голубой. Так какого ты цвета? Так ты голубой или синий? Как the... right. a... легко. Я бы... <меш> was... <меш> gonna... What the fuck? О, да, я о, что это за кракозебра? А, это оливка. А, скатила! Созрала оливка. Оливка созрала. Оливка ты где? Бля, блядь. Ура, да да да А, ну тогда ладно. Для меня в таких играх самое главное это графика. Даже не вс зет. вот даже если будет хрень. Мне нравится хрумба. Вау. Хрумбы? А, это хромба. Оп! Моркоэн. Два морковка. Бум. И теперь надо в хоррор игру делать про тебя. Струв, бери меня на, на дурило. Ну, ну все, фильм был, фильм был, фильм просто фильм улица. Не знаю, почему я так придумал. Ну он тут, наверное, там за воду. А все города. Пойдем. Пойдем. оливку. Да блин, пропусти. меня вроде золото, я вроде Это что за когда я прикасаюсь к столу за взрыв ядерного реактора? Hey, um, where, right here. Here. Yeah. <гручь> да не скидывай, блин меня! Сиди вон, сиди вон. Я на самом деле немного за кадром поиграл. Это в моем духе. А как играть в игру, которую, даже нифига не знаю. Морковень, клубняска, клубняска, морковень, клуб, клуб, клубняска. гамбуз блин, что-то мне это напоминает Я буду предсказывать через звуков, бога. Ты гений, рогатку. Все камни будут бадут гера закидывать. Сиска Бен. Сиска Бен, Сиска Бен, давай. Не стерпал, это мой за баскетчупом. Так, стоп. Эй, Бонгар. Бунгар. А! Ты мне сейчас даст самых худогов, загинес. Сгинь. Гинис и. Я в крае. Да, мне, по заниматься занимаюсь тем, что не надо. Вот будтонгер, стрейк А, у меня для того, чтобы это в пил, было в фил, просто фильм был лица надо урить. О! Что напоминает мне та да, да, угадал. Я когда не через мороку попортили. Да, будь я таким припал с ним Короче, этот ролик записываю, куда куда. Записываю перед 15 числом. Перед 15 концу моего кайфа на самом деле это даже не кайф был 14 ч... слоя Юль. то есть тебе пофиг на него doing... should... right. какая так хочу съесть таких mm, люблю у меня после этого ролика что-то как-то аппетит начал появляться. Суперс, блин. Сиська Бен. А, -а, -а. Свиска да. Бонгар. гер. А, за другой. Приползай. А, это gonna... мозг. Ладно. А -а -а. О, кстати, сейчас будет прикол. <laughs> любит не только кетчуп. Ну вот, любит Такси по набрались. добрались. Ох! Очистили весь себе. Все, очистили от законямок. А на данный момент. Законямок больше нет.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 Она же с тобой паразит, потому что таких зовых созданий никто никогда и не видел. Так это ешься, походу. У меня просто куча бадунгеров. Корми. Если я тебя кормлю, будешь у меня толстым. Коус тебе и все можно скормить. А, фри ползаем. Фри, -ползень. фри -ползень. У меня нет. В принципе, как и всех. Не, я, пожалуй, просто стараюсь. И прежде, почему я дурила. Я не дурила. Так сказал мой монокаскопи. Фильм о типе личности. дурила. Мамки, это твои друзья? Так. Там сказано. Сказал, что отвратительный лидер. я, ты, ты, ты все-таки тут дурила. тудрила. Худог. Новый день. О, мой... О, мой... О, мой... О, мой... 100 не любит 100 любит 100 не любит а 100 не любит 100 не любит 100 любит <Фильбо. с Gates> блин у них тут любовь Everything you scan with the snack scope winds up in the journal. I have more for you to do. You'll have to Извините, позвонили мне. Hmm. Know, с этим. Гербарий. Гербарий. Гербарий. Гермония. Гермония. Гербария. Да. Капец, заранее ролики записывал. Вау. Значит, завтра будет у нас либо People Playing Around, либо Майнкрафт. Куча нас веселый да чтобы его не было. Либо Big Snacks. Варианты маленькие. Потом, через сто лет, если я вызову... Будет NF Securety Breach Нас через сто лет там Если я вызову Запись вообще идет А то в один раз я протрендил О, как ЦПУ нагрузается вообще Ой как много Ой, как много нагрузается ЦПУ. Ай, ай, ай, ай, я больше не буду снимать. Поза <с> Цпу вообще маленькая. Удивительно. Я знаю то, что я один раз играл, и видел то, что у меня попалась белая белая клубняшка. Или как там ее? Малинярская клубняшка. Как тебе? Все потом будет призасе 2 Что мы ну, а этот, этот, прям, этот с Вот его не присли. Вот теперь это прям призрак. Не знаю чего я задолбила. Слизберг никто не хочет сюда возвращаться. Пойдем. Она думаю сегодня ей сегодня немножко да пройдем. Я хочу ролик до тридцать минут как минимум. Давно такого не было. Я не хочу ничего читать, I mean, but one day I tried. It was a big fight, and then an Earth. Listen, my toes. You can catch bugs. We're still here. You should. You could also. Anyway, I'll be all right. What is so? What does Suzet? What's this? This is being heartbeat. Кристые источники. Не люблю я, если честно, в играх загрузки. Они у меня все долго. Oh, What? Nice you, you are the enemy. despite your lack of any and all useful skill. as is extracting feces from the latrine. Now, my experiments were halted with the unfortunate events of the settlement's dissolution finding new subjects. Серьезно, кто-то... Флуфти, флуфти стопроцентно. Наверное, да, флуфти. Потому что такие странные задания называются флуфти. Мям, мям, Носикорка? он просто такая, состоится на насикорке, потому что носик корки. Уигл играет на Бонзо. Оооо, Грамбл любовная чистова. Требенький язык. Милый ты так незен, как тёплая вода. Был за криминспицид. Я сказала О клуб несколько С тобой с тобой. Уилдапискали с из Just have to sing I... well Well oh. Like Oh cool Sing the Night Away No uh, sorry every time I so no to all that oh. Very well Oh calm down <laughs> <laughs> <laughs> <inaudible> Who are you? If you're looking for bug snacks, you best turn back. These Well, it's a relief. Sorry to be short with you. I'm Grambled? I'm not too trouble if you wanna... if you want to. Oh, it's a duck, a See that, Strabby? Угу. Угу. Вот тебе, Сар. О, я угодал за Косар. Пойду Сейчас не знаю, в чем страстность этого испытания. Ко мне стебелек? стебелек. <связываю> <связываю> Усли! Усли с стебельком гулять домой! Ой, слизить будет. Берем, значит, равно кота. И суем туда кота. И получаем мы на секурку с ароматным катаколь. Я тебе порезал участие, и ты будешь гореть в воду, скотина. Стулая. Как же я не въеду, она по уху. Красти, красти. леска ты, саду, О, какая О, у меня токсичность ого сука да рюкзак маленький <клодица> <клодица> <клодица> вот это скорость В смысле там никого нет? В смысле? Где могут быть насекорки чебек? Ай! Где они могут быть, эти собаки? А, -а, -а вот так, где колбас. Бенгар. Сара Зука взорвался. Это будет скраб. Фильбо, он говорит. тебя обманывают, что не знаю, с диалоги. Да-да-да-да, да, утра зазыли были. Извиняемся от улик. Пика-пика-пика. Пикачу, пикачу, блин. Пойдем, пикачу. Пикачуха. Пика. Пика. Пика. Пойдем, пика. Джи, джи, джи... А, это джи... Пойдем. Миговый колон. Ай. избавляемся от пыли. как заставить его. когда за Сариком такое вот ходит. Ну, хотя да, сука, Бифигистом, пойдем часами в Хромбург. Я по его пути кого-то украл, оплыл. Вот я гений. Лампус Пёс, короче Ты пёс, вот ты кто Пёс Какой-то фильм блин, Мне это напоминает Фильм был Топ, фильм был топ. Грэм был что-то среднее Фильм был топ Грэм был Что-то среднее Лампус мне нравится Норм. Уигл, зачем она сколько вам все ролик длится? Звонок задеть, классно. Пойдемте к бифика Корпорейсен. Поедим. поесть не удалось. Вот я не могу в тебе. Hey, я хочу дать... Это все интервью будут завтра. Будет. Короче, пойдем идти к Бифико Corporation. Только вот я знаю, где получить ход червя. На самом деле да, я играл. На несколько минут, до на этой части. Ну, теперь у меня есть ну, и корка, оливко, клубняска. Скажи, чем-то они все-таки отличаются, только вот такой-то салатовый альтернатив корпораций. Сейчас у коня Вот это не вы говори. А что просрал свой первый билет? Это мне не нужна. Беденцовка. клубняск с твоего катазана с требби а вот, поводу съел сбезал давай отлично колбаска вернулась мне на базу Судра-то в ходила Мне кажется, это заполнил отчет. Good ну good want... <sighs> да, прям сейчас пойду отслезать от в 10 вечера. До полуночи это за 10 вечера. 12. Но все еще не так рано. И не поздно. Короче, это последнее задание на этот ролик? Или даже конец? Нет, ладно, ребят, думаю, это можно закончить так 44 минуты.